Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поторгуем в режиме онлайн, но немножко не таким способом, каким я обычно торгую Будем с вами пробовать что-то новое, будем, буду я объяснять всякие новые ситуации и так далее Мне многие люди пишут, что они торгуют а, разными способами, кто -то торгует по скальпингу Вот в основном а, люди делятся на тех, кто торгует по правилам и торгуют а, по минутному скальпингу На отскок от уровня поддержки и сопротивления Вот давайте разберем сегодня торговлю по минутному скальпингу а, что важно в минутном скальпинге Давайте я зайду на платформу В минутном скальпинге важно вовремя определять пробитие То есть мы торгуем в каком-то коридоре В восходящем, в нисходящем или просто в горизонтальном И а, мы торгуем от уровня поддержки и сопротивления И нужно просто не попасться на это пробитие а, Я торгую в основном по пробитиям Поэтому для меня это наоборот очень большой плюс Давайте искать ситуации для скальпинга Будем торговать на отскоке от уровня поддержки и сопротивления. Смотрите, валютная пара евро-свицарский франк. Видим здесь небольшой коридорчик, в котором движется наша цена. Вот наш коридорчик. Видим, что общий тренд направлен на понижение. Но для потенциала нужно посмотреть более большие таймфреймы. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Здесь у нас находится уровень поддержки сильный. Сейчас, возможно, коррекция вверх. Поэтому коридор, вероятнее всего, пробьется именно вверх. Видим слева импульсивную свечу на повышение, теперь неуверенное движение вниз, то есть небольшая коррекция. Сейчас скорее всего будет движение вверх опять же. Давайте зайдем от уровня поддержки, постараемся. Заключаем сделочку вверх на повышение от уровня поддержки. Вот наш уровень поддержки и ждем. Обычная торговля в коридоре, обычный скальпинг минутный. По моему мнению этот коридор должен в скором времени пробиться вверх и пойти вот так вот. Давайте с вами смотреть, давайте с вами ждать. То есть, что важно для минутного скальпинга. Конечно, вы можете просто заходить на отскоки от уровня поддержки и сопротивления. Но лучше знать, куда цена пойдет после этого коридора. Куда цена будет пробиваться. Если цена, допустим, здесь, вероятнее всего пробьется вверх, то нужно заходить от уровня поддержки. Если цена, вероятнее всего, здесь пробьется вниз, то нужно заходить от уровня сопротивления. Вот так вот нужно работать по минутному скальпингу. Так гораздо увеличивается процент проходимости успешных сделок Давайте еще расскажу, почему я решил, что этот коридор у нас пробьется вверх а, Я посмотрел на часовой таймфрейм Увидел здесь уровень поддержки Свеча у нас часовая недавно открылась Возможно, коррекция вверх от уровня поддержки Далее я посмотрел на 5 минутный таймфрейм Увидел здесь свечу с большой тенью снизу Вот она, которая указывает на повышение О том, что следующая свеча будет направлена на повышение То есть закроется зеленым цветом вот у нас 5 секунд стоит закрытие свечи. И она закрывается именно так. Происходит импульс на конце жизни 5-минутной свечи. И минут тайфрейм. Здесь я увидел вот такую вот импульсивную свечу на повышение. И потом небольшая коррекция вниз. То есть уверенная свеча на повышение и неуверенные свечи на понижение. Что говорит также о потенциале на повышение. То есть э, покупатели здесь преобладают. Это видно по свечам. Видим пробитие уровня. Сопротивление, на которые мы, кстати, не заходили. Мы заходили на отскок от уровня поддержки. Но, тем не менее, произошло и пробитие, а также уровня сопротивления. Остается 7 секунд. Сделочка у нас заходит в плюс. <coughs> Все, идем с вами дальше. Ищем также другие коридоры. А британский фунт Японской иены. Здесь у нас есть очень такой долгий-долгий коридор. Вот наш коридор, в котором движется наша цена. Давайте посмотрим, куда будет происходить пробитие. Откроем часовой таймфрейм. Смотрите, видим также слева сильный импульс вверх. Далее неуверенные свечи на понижение. С тенями также сверху и снизу. То есть цену здесь от этого уровня толкают сильно на повышение. Вероятнее всего этот коридор пробьется именно вверх. Цена сейчас находится на уровне поддержки. Давайте зайдем вверх на 3 минуты, а, Насколько сколько уровня поддержки. Время экспирации, кстати, я сейчас подобрал, скорее всего, маленькое, слишком. Но ну, ничего страшного, у нас есть перекрытие на всякий случай. Вот у нас уровень поддержки, а, он немножко объемный, можно будет перекрыться от более нижней точки, вот здесь вот, на повышение, если цена до него дойдет. Здесь моя ошибка в том, что я неправильно подобрал время экспирации, я заранее говорю ошибку. А я не посмотрел на предыдущие отскоки, то есть они происходили достаточно а, долго и неуверенно, Поэтому, возможно, что эта сделочка закроется у нас минус, но ничего страшного в этом нет. Отскок от уровня поддержки мы с вами уже спрогнозировали. Происходит на нас затухание на уровне поддержки, остается 30 секунд, пока что ждем. Пока что не перекрываемся, пока у нас есть время. Вот у нас происходит импульс при отскоке от уровня поддержки. Пока что ситуация немножко опасненькая. Дожидаемся конца сделочки. Немножко цена колбасится на уровне нашего открытия. Остается 4 секунды. Сделочка у нас заходит в плюс. Отлично. В последний момент происходит у нас импульс. Еще один отскок от уровня поддержки мы с вами словили. Времени экспирации хватило прямо тютелька в тютельку. Шикарно. Вот отскок у нас произошел. От уровня поддержки. Итак, идем с вами дальше. Ищем еще одни шикарные коридоры. Смотрите, валютная пара, австралийский доллар, на новозеландский доллар. Смотрим часовой таймфрейм. Здесь я вижу нисходящий коридор. Что у нас по потенциалу? Потенциал направлен здесь на понижение. Поскольку у нас присутствует понижение наших максимумов. Определенные свечные формации, которые указывают на разворот. То есть, цены толкают на понижение. Смотрим минуты таймфрейм. Давайте зайдем на понижение здесь сразу же от уровня сопротивления. Вот наш нисходящий коридор. Цена движется вот в этом канале. Мы ждаем отскок от уровня сопротивления. Потенциал здесь направлен на понижение, но я время экспирации здесь побольше, поскольку канал достаточно большой по размеру. Плюс ко всему здесь вырисовывается такая вот формация, при которой цена может немножко задержаться на уровне. Поэтому время экспирации я немножко взял побольше, это 5 минут. Мы просто с вами идем за ценой, просто ожидаем отскок от уровня сопротивления и вот такое вот движение цены. А также, ребята, обращайте внимание на размеры свечей, смотрите. То есть, обратите внимание, какие здесь красные свечи слева, какие зеленые свечи. То есть, красные свечи огромные и зеленые неуверенные. Значит, преобладают здесь продавцы. Учитывая то, что цены, в принципе, толкают на понижение. Также здесь, кстати, нарисовалась наша закономерность. Смотрите, импульс, скопление и импульс. После которого происходит коррекция, примерно до половины скопления. Но это я только сейчас заметил. Остается одна минута, цена пока держится на области. Ситуация пока что весьма опасненькая. Смотрите, под конец происходит неприятный импульс, остается 10 секунд. Ждем результата. 4 секунды, 3, 2, 1... Под конец самая сделочка у нас заходит в минус. Ничего страшного в этом нету. Идем с вами дальше. А, цена здесь еще, кстати, не отскочила от уровня, поэтому можно перекрыться. Я уже заранее сказал, что цена может задержаться на области. Давайте с вами зайдем еще на 5 минут на понижение. Сразу же при нашем заходе происходит импульс вниз и отскок от уровня сопротивления. Достаточно сильный импульс образовался. Давайте перейдем в начальную сумму сделки 100 рублей. Остается 4 минутки, ждем. Все идет просто шикарно. Смотрите, цена откатилась обратно, вверх. Немножко неприятные движения на этой валютной паре происходят. Скорее всего, а после этой валютной пары, после этой сделочки, мы с вами закончим торговлю или же перейдем на другую валютную пару. Посмотрим. Очень-очень сильно цену колбасит туда-сюда. Смотрите, какая здесь тень образовалась. Вот, если кто не видит, вот здесь вот тень образовалась. То есть цена успела, успела за одну минуту. Дойти до уровня поддержки и отскочить от него. Цена уже примерно 10 минут колбасится на уровне сопротивления. Остается у нас полторы минутки. Ситуация по-прежнему опасная. Происходит борьба между покупателями и продавцами на этом уровне. Весьма интересно за этим наблюдать. Итак, еще один импульс происходит в нашу сторону. При отскоке от уровня сопротивления. Но теперь она уже навряд ли вернется наверх. Продавцы победили, цену натолкнули на понижение. А свеча у нас минутной закрылась максимально уверенно. Ого! Вот это да, здесь даже образовалась огромная тень сверху. Ну-ка, остается 10 секунд. Мне даже интересно, что из этого получится. То есть цена еще успела даже выстрелить вверх. Сделочка у нас, тем не менее, заходит в Плюс. Мы с вами успешно перекрылись. Такие ситуации тоже на рынке бывают. Очень интересные ситуации. Итак, друзья, вот такая вот торговая сессия получилась. Получили мы с вами 2 плюса и 1 плюс с перекрытием. То есть 3 плюса и 1 минус в итоге по результатам всех сделок. Всем огромное спасибо за просмотр. Мне, кстати, понравилось торговать по скальпингу. А, обязательно поставьте эту видео лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Также пишите в комментариях ваше мнение, ваши. Эмоции, ваши мысли и вашу поддержку. Подписывайтесь на меня в инстаграм, в сообщество Икигай и на меня вконтакте. Все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.